друзья всем привет сегодняшняя тема видео электронный птс если честно первый раз сегодня кстати забираем автомобиль хороший замечательный покажем вам сейчас расскажем что это за автомобиль забираем первый раз автомобиль с электронным птс сами еще в глаза не видели эти документы если честно даже не представляем как это выглядит сегодня попытаемся разобраться но прежде Походим по рынку, посмотрим цены, потому что рынок, он забивается, машины все везут, везут, везут. Цена, конечно, не та, которая была раньше, цены дорожают. Поэтому пойдемте, походим, посмотрим, возьмем несколько автомобилей, пооткрываем их, посидим, ну и посравниваем цены. А потом вернемся к электронному ПТС. Начнем мы сегодня с вами с Мазды. CX-3, 2016 год, дизель, турбо, 4 ВД, 1 миллион 180 тысяч рублей. Шильдик. Мазда, штатные литые диски летняя резина машины 2019 года размер ну, размер конечно крутой 215 50 на 18 что мы видим повторители бесключевой доступ идут накладки такой хэшбэк с намеком на кроссовер пока вот деньги переводят за автомобиль немного поснимаем и как раз ждем документы которые нам покажут значит багажное отделение Я не могу сказать то что оно большое то что маленькое тоже двойной пол есть пластик сам пол мягенький полочка ветер сегодня стильный. очень хорошая комплектация дверная карта пластик вставка кожа а, положили но ну, это наверное здесь уже положили а может и не здесь мне знаете что в мазах не нравится вот взять любую Мазду, у них сзади мало места подлокотника нет но салон конечно чистенький аккуратный шикарно смотрится Дверная карта управления стеклоподъемниками управление зеркалами складывание раскладывание зеркал центральный замок колонка подстаканник Сиденье ездит вперед назад регулируется по высоте руль такой модный идет красный краснокоженный руль мультируль работает траектория проекция на лобовое стекло зеркало заднего вида подсветка очечница климат-контроль управление музыкой ручник коробка передач камера заднего вида есть ребят солнце вам, наверное, видно не будет. Здесь у нас есть DVD диски, USB, розетка. Слепит меня место. Я не могу сказать то, что здесь места много, но не могу сказать то, что места мало. В принципе то же самое я и говорил вам про багажник. Здесь все по стандартному. Кстати пробег на автомобиле 55 тысяч. Кнопка старт, дворники, поворотники, круиз-контроль. В принципе. Все, есть 1 миллион восемьдесят тысяч рублей стоит данный автомобиль. Ладно, глушим его. Так, то вы видите, включите. Не понял. О, видите, машину заглушили, проекция у нас сложилась. А, так, рядом у нас стоит Toyota и 1.3 мотор. Напоминаю, есть они литровые вариаторные два airbag что тут написано контроль движения полосы вот он датчик стоит анти ну, видите все все называют по-разному статистика аукцион четыре с половиной балла стоимость автомобиля 675 тысяч рублей черный цвет летняя резина без литья такой автомобиль особо ничем не выделяется Все вот эти автомобили, которые сейчас будем снимать, все аукционные, где буду указывать. Можете смело пробивать по статистике. Я их не пробивал, но со слов продавца все аукционное. Ну четыре с половиной балла, как бы. Это очень даже хорошо. Собака что-то на меня смотрит, друг. Ты че? дверная карта. Пластик, тканевая вставка. Вот эти вот вставочки почему-то, знаете, они как-то вот мораются, белеют. Сиденья все по стандарту вверх-вниз, вперед-назад. А, так, прервался я на и звонок. Как раз, кстати, пришли деньги. Не помню, говорил. А Нет, филдера будем забирать. Расскажу про него итак аукцион четыре с половиной балла кузов автомобиля целенький пробег на автомобиле тысячи, климат-контроля нету магнитола стоит обычно отключение антиюза отключение системы и стоп ручник подстаканник вариатор отключение датчика при столкновении розетка на 12 вольт бардачок аукционик дублируется вам еще показать здесь пластик идет такой твердый в форме вентилятора копеечницы называю это так так это вид черный цвет вот, упала у нас бумага Одно на место положить 2016 год 1 и 3 четыре с половиной балла 675 тысяч стоит автомобиль Акционик кладем на место так, ну а что еще взять? Возьмем еще один вид. Белый цвет. 16 год Javailla комплектация. 685 тысяч стоит этот автомобиль. Вот 675, этот 685. Давайте его откроем. Багажное отделение, ну, верно, можно сравнить а, с мазой, да, хотя, на мой взгляд, ведь наверное, все-таки... Даже побольше будет местно. Запаски нету, есть ремкомплект. На второй ряд залезем. Ну, здесь сплошной пластик идет. Место, в принципе, здесь нормально. Но данный автомобиль уже идет на климат-контроле. Два подстаканника, магнитола обычная, 2 ская Есть, но это не мультируль, это управление управление менюшка. Тоже вариатор. Здесь идет автомобиль с подогревами сидений. Ух ты, но вот еще открытый. Итак, это был виц 2016 год. 1.3. Джавелла. Ну, в принципе, кому интересно, почитайте, что здесь есть аукционный лист. 4 балла. Кстати, аукционе сейчас покажу. Покраска заднего, задней левой двери. Ну и в принципе все пробег 84 тысячи. Это у нас ноут. Цена, к сожалению, не указана. и e power они не дешевые. Они... Сейчас мы узнаем. А сколько и e power стоит у вас? 850. 850 тысяч. Ну, собственно, как я и сказал. Они не дешевые. брит здесь 4 балла 51 тысяча пробег 5 камер ну говорят есть все хорошая комплектация он на литье на летней резине салончик такой немного потрепанный ну, не целиком конечно В тот момент куда я вам указал руль как у сирены мультируль круиза нет есть климат-контроль переключатель как на лифе ездит кто-нибудь на таких автомобилях на ее power напишите в комментариях складывание зеркал Айстоп, и стоп этот датчик при столкновении движение по полосе В принципе больше ничего интересного нету по месту как в обычном как в обычном автомобиле место так ну что вам еще показать давайте еще посмотрим на аку аку это у нас гибрид полтора литра нет боюсь не посмотрим Там автомобиль продавца есть у нас паса семнадцатый год аутсон 4 балла двигатель 1 литр ребята а цена а цена 560 тысяч на данный автомобиль Сиенда, по моему где то мы уже снимали Давайте возьмем еще седан один возьмем аксел без литья на штампованных дисках летняя резина 16 год полтора литра это гибридная версия Они есть передний привод есть 4 воды значит гибрид у нас стоит 840 тысяч аукцион 4 балла пробег на автомобиле 80 2000 Автомобиль по кузову идет целый. Ну и пока как бы в автомобиль не сели, обратите внимание, сколько автомобилей? Людей, да, людей мало. Сегодня холодно. Время уже как бы не то, но поверьте, стоянки подзабились. Вот здесь они были прям пустые. Ага, акция у нас идет закрыта. Ладно, бог с ним. Что вам еще показать? Стоит Алион, девятый год, полтора литра семьсот двадцать пять тысяч. Лица вам показывали. Приус 20. 2009 год 645 тысяч. Забрали автомобиль. Пока едем. Сейчас остановимся, про него расскажу. Немного тоже обратите внимание на стоянки. Стоянки были пустые. Сейчас, как раньше, как было три вида Как автомобили стояли в три вида так в принципе и стоят. И самое интересное, да, это документы. Сейчас тоже остановимся поговорим на эту тему итак ребят собственно вот он филдер смотрели его дня три назад пока были переговоры в общем автомобиль выкупили при нас перевели деньги автомобили забрали забрали документы. автомобиль 2017 года хорошей комплектации передний привод стоимость автомобиля знаете, когда мы его смотрели, стоил он 920 тысяч. Сегодня я прихожу, на стекле написано 950 тысяч. Но, я так понимаю, дали его по старой цене. Итак, фара, линза, туманки. Есть сонары 17 год. Естественно, это уже рестайл, таш на аукцион хороший, строгий аукцион. Без литья на хорошей летней резине. Он не битый, не крашеный, таких видимых дефектов нет. Ну, как бы вы должны понимать, что покупаете его не новый автомобиль, не салона. В любом случае какие-то мелкие потертости, мелкие царапины на автомобиле будут. Допустим, задний бампер могли покрасить продавцы, но красить его никто не стал. То есть видно то, что бампер в родной краске. Камера заднего вида есть. Кстати, камера заднего вида. Вот многие заказывают поиски, чтобы была камера заднего вида. Полторы тысячи рублей она у вас будет стоять а то там некоторые примут вот без камеры заднего вида машину я не куплю сзади метла дворник дополнительный стоп-сигнал обогрев стекла багажное отделение полка запаска есть тоже бонусом задняя дверь идет пластмассовая кто не знает коробка передач вариатор темный салон подлокотник сзади коврики перевернутые автоматически стеклоподъемник И что такое автоматическое? нажали он полностью опустился нажали он полностью поднялся двигатель установлен 2 н.р. вариатор по моему я уже говорил а двигателя сейчас практически все идут цепные С Ноги там ремешок или не мешок стоит нет стоит стоят цепи. По пространство тоже целенько. Ну, собственно, как я уже говорил, автомобиль не битый, не крашеный. 920 тысяч стоит. Месяца три назад стоил. Стоил бы подешевле. Без ключевой доступ. И знаете, пробег какой на автомобиле. Самое интересное, пробег на автомобиле 69 тысяч. Вот лежит родной аукционный лист. 4 балла CC, он пробивается по статистике. Вот кому интересно номер лота, кому интересно номер кузова, настоящий аукционный лист. Климат-контроль, вариатор, отключение стоп антибукс, небольшая ниша, розетка, ручник, два подстаканника, тоже такая какая-то ниша. Здесь перегородочка, она убирается. Что у нас еще интересного здесь есть? Руль у нас регулируется по вылету и, соответственно, по высоте. Управление дисплеем. Магнитофон, аварийки, верхний бардачок, нижний бардачок. Это японская литература. Складывание зеркал, регулировка, кнопка старт, стоп датчик по полосе туманки туманки кстати ставили здесь ну и управление стекло подъемниками и так значит что такое электронная ПТС то есть как сейчас продается автомобиль раньше автомобиль надо печь поменьше сделать жарко когда мы покупали у нас были все необходимые бумаги там ГТД да с БГТС и Паспорт, паспорт продавца все это у нас было сейчас все эти документы у нас есть и у нас есть сама электронная птс то есть обычная бумага где указаны все данные автомобиля кузов двигатель категория мощность там масса и так далее получается три бумаги есть номер электронного ПТС как пробить настоящий не настоящего, знаете, то ли какие-то у них недоработки. Вот честно, первый раз с этим сталкиваемся, сами не знаем. Полазили по сайтам, на сайт, ну как бы нашли сайты, да, ввиваешь номер вот этого ПТС, номер автомобиля, никакой информации не выдает. Вот указан вот этот QR-код, QR-код QR тоже открываем. Вот, открыли, открыть. А оно не открывается. Долго сидели, уже ни один телефон брали, пробовали. Что делать в такой ситуации? Опять же, переговорили с продавцами, связались уже с ГАИ. В ГАИ тоже как говорят, информации никакой нету. То есть, как проверить непонятно, но автомобили на учет ставятся. Просто выписывается стандартный договор купли-продажи как с обычной ПТС. Данные продавца у нас все указаны в СБКТС, ну и тем более у нас есть копия паспорта продавца. И смело идем в ГАИ. То есть никаких проблем с постановкой автомобиля в ГАИ на учет у нас возникнуть Не должно. В городе Владивосток, еще раз повторю, то, что уже не один десяток автомобилей с таким ПТС уже встали и ну, мы же тоже как бы работаем с людьми общаемся с подборщиками уже автомобили отправлены там в близлежащие города потому что ну, сколько прошло там с первого, с 1 ноября сегодня на 16 2 недели да как стали электронным ПТС выпускаться все автомобили спокойно встали на учет вот. Поэтому на сегодня все. Будем заканчивать. Кому нужна помощь в приобретении автомобиля, звоните, пишите. Большая просьба не звонить по ночам, как в последнее время а, начали это делать. Вот. Проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Более подробная информация по телефону. На сегодня все. Всем пока.